Не задира! Ну или ты сексуально ты посмотри? Привоно просто! Сексуально ли? Ах ты, ты посмотри, Чё! Ты бридишь, такое! Сексуально говорю! Ну ты, как учишься? Playing a little catch it myself. Oh my God! Are you okay? <laughs> По математике Марья Ивановна задает детям вопрос. Дети, на дереве сидят пять птиц. Охотники пострелили трех птиц. Сколько осталось на дереве птиц? Ну раз, пока дети думают, раз Вовочка, Марья Ивановна, можно ответить? Отвечаю, Вовочка. Там ни одной птицы не осталось. Почему, Вовочка? Потому что в охотнике, когда выстрелили, от звука ружья они все разлетелись бы. Марья я тебе не спрашиваю, кто как себя повел бы. Ну, Вообще-то мне не нравится ход твоих мыслей, садись. А Вовочка такой обломанный. Все на него смотрят, он покраснел, не выдержал. Говорит, Мария Ивановна, можно мне тоже вам вопрос задать? Можно. Вот идут три женщины, едят мороженое. Одна кусает, другая лежит, а третья и кусает, и лежит. Вот кто из них замужем? Хау, сейчас учительница... Так смотрит на это, говорит, паразит, какой вопрос задал. Ну ладно, говорит, та, которая кусает и лежит. А вот и нет, Мария Ивановна. Та замужем, у кого на руке обручальное кольцо. Но мне нравится, Мария Ивановна, ход ваших мыслей. Гум, гуму да да А что, кошки на еду сюда поставили? Почему кошки на еду? А? Это твой ужин сегодня? В смысле? В прямом это блюдо пришло к нам из Франции. Еще Людовик 15 вручил орден святого Людовика Поварихе, которая придумала его рецепт. Сочное мясо с начинкой из нежного сыра и ветчины подается только в горячем виде. блю занимал первые места в кулинарных конкурсах. Каждый европейский турист норовит попробовать его, которое по своей стоимости доходит до 100 евро. В России данное блюдо подается только в дорогих ресторанах и по своей стоимости от 5 тысяч рублей за вот такую порцию. Я не понял, а пожар, есть что-нибудь? Милый, ну вот твой ужин сегодня. Ты, Наташа, давай прекращайся этой херней! Лучше смотри нормальных русских пельменей. Сделала, блин. Watch the lemon. What? No, ja Come on, Jackie. капец, мне на этом что-то застучала, поехала на сервис на обдолбанный, а они такие, о, стойка стучит. Поменяли стойку, что все равно стучит. Поехала на другой саленблок. Поменяли саленблок. И нифига, блин, все равно. Оказывается, запаска не была приключена, понимаешь? Запаска, блин. Все, я сама все буду делать. Поехали цепь менять. А, рассказываю историю, короче. Я зацепил ремешочек вот сюда. И говорю, Вики, давайте поснимаем. Ну, и нужно ремешочек снять с этой с, с, с ножки. Она уже минут два засидит и не может вытащить. Вик, подсказать мне, как это сделать? Может, mm -hmm. ты просто стул поднимешь или опустишь ремешочек вот так вот? Mm -hmm. mm -hmm. Следующую песню Я хочу посвятить своему бывшему молодому человеку. Robimy nasz drugi test na, na żywo. Teraz będziemy mieć kombuczę porzeczkową. Ja e, ją chłodziłam od rana. Ona jest w takiej butelce kapslowej. <try> Здравствуйте. Здравствуйте. Работаем. Работаем, да, поехали. Я сам все пробью. Не ваших подачек не надо. А то опять это будет... Люся, отмена. Юля. А, Юля, да, извините. У меня только один вопрос. Как я закрою машину, если с внутренней стороны вот открыть и закрыть? Если я выйду, как я закрою машину? Что не... Это вообще Как? Ой, молодой человек! Молодочек, а вы мне не поможете здесь до да, общежития на каблуках не дойти. Конечно, помогу. Правда? С удовольствием. Вам не тяжело? А? А, не, не, нормально. Нормально, ага. да. Может, все-таки придохнете? Да нет, я дойду. Не волнуйтесь. Ну ладно. Ага. Я могу только быстрее пойти. Да? Да. Вы думаете, что управлять мужчиной легче, чем автомобилем? Тут права на халяву не купишь. На мужчине нужно ездить по всем правилам. Сцепление чувствовать, руля у них нет, тормоза слабые. А передок то и дело заносит налево. Особенно, когда полный бак залит. А давай учительница? -а. Давай стюардесса? Это было уже. Давай сотрудник Сбербанка? А как это? Я могу дать в кредит. Не, давай лучше училка. Вс ⁇ Настя! Устал я. Лежать, типа, как належал я на рыбалку? Какая рыбалка, карантин? Рыбалка! Никто не отменял. Блин, да где он там? Что, клюет антон нормально все так смотрю вообще просто